Здравствуйте, друзья. Ну вот снова мы в Конакова. Такая красота. Мотор завел. Сейчас пойдем. Михаила что-то нет. Ну пойдем так. Вот так вот плавают острова. Вот они, плавучие острова. Что такое плавучий остров? Это кусочек сфагнума, которого, наверное, кусок, который перемещается сам по себе. Я издали подумал, что это мель. Будьте любезны опубликовать опровержение Да я боюсь, что если опровержение были, очередь будет у катера, по стоять Первым десяти хватит, остальные побегут за кофе А я уж Сильвер Стар кабин Чем отличается от ПВХ? Имеет кабину, мощный мотор, большой бак А в общем-то все то же самое Команда по встрече выдвинулась. Скифа. Скифа. Тоже же можно делать. А ваши собаки ходят. Стой! Стой! Стой! Стой! Написал. настал вечер значит ситуация такая у нас все более-менее нормальные острова заняты либо все э, загажены мусором то есть э, прям вставать даже не хочется чем островов э, нормальных нет Стоп. вот пока стал сюда к тому же, пока искал острова, закончился бензин, сейчас буду думать, решать, наверное, у Михаила отолю немного бензина. Числе, какой какой ну вот, заправляю. Михаил дал бензина. выручил. Ну, вот, там где... символы, скалы и так далее. Здравствуйте, друзья! Настал второй день. Жара стоит страшная. Штиль. Вот палаточка. Микро остров, очень маленький, скажем так, мало места, много грязи. Но а зато свободный. Выходные праздники, все-таки Ваньковское водохранилище слишком близкое для э, выезда дикарем. Вот. Сейчас ждем Артема. Артем вроде вышел из Дубны, идет ко мне сюда на остров. Так что встречаем. Вот приехал Артем. Вот они уже знакомятся. Ай, вот экспеди... экспедиционное судно, экспедиционное судно. экшен камеры, не знаю, что там снимает или не снимает. Вот, он, вот. с откидными колесами. мерку, движок. А это, я понимаю, ходовой тент. То есть он еще можно. Да в нём можно даже спать. То есть человек полностью экспедиционно снаряжённый. в том году с друзьями пока ходил. Три раза попал под дождь, мне этого хватило, чтобы купить себе ходовой тент. Тут есть самая дорогая вообще деталь. Это вот эта деревяшечка. Она сделана из массива дуба. Деревяшечка вот там. Это проставка, чтобы приподнять мотор, а то был низкая. Да-да, а мне тоже на проставке стоит. Правильно, Скиф, а то слишком чистая лодка. экспедиционная водка должна быть такой. Правильно. Экспедиционный. Э экспедиционный да и с запахом ржавчины такая должна быть и, и грязная а то он приехал как будто только сейчас салону прям ее выгнал это вообще несерьезно с таким не вот на остров приехал алексей бабкин Алексей <edral Certificate> вот. они вот, тоже у нас ко, тут ко мне и обняли выйти не успел Как вы нас нашли? Мы тут почти местные. Но... Так, в общих чертах, примерно где куча песчаная, мы знаем. Ну да, куча песчаная, да. Она из прошлого года уже. Куча песчаная палец. Очень А то знакомая лодка, что уже все? Не нашли? значит как надо Опа. это что надо? ветер с той стороны, да? Да нормально, мне кажется. нет? -ка -ка -ка -ка. <свист> <Вы свист> так и думали, сейчас <свист> <свист> выложим <свист> и все приедут из Твери. Ноги, <свист> ноги <свист> <свист> Подхожу сейчас вот за этим вот буквально островом. А? Да, посудник какая то стоит. Ага. я Подхожу, говорю. Артемий? А, Кто ж тебе признается? Они <сохраненная> ловят. <сохраненная> <сохраненная> <сохраненная> <сохраненная> <сохраненная> Кто ж тебе признается, говорит. <пусь> <ж тебе> <сохраненная> а вы здесь. Зато, <сохраненная> как только кто-то готов. <сохраненная) <сохраненная> как картофель чистить? Никого. Никого. <сохраненная> Валяй. А, Что, отталкивать, да, ее теперь можно? Да, да. можно, На нас опыт есть уже, это надо ее да наверное. Надо... А что она не Да прям она да. позвонат. Она не так жестко подошел. Это вы здесь? Ночевали-то, да? Да, а что, конечно. Народный. Даже в этот песчаный тот заняли. А что вы не знакомитесь? Ну, нажмите руку. Здравствуй. Привет. У нас Чепля, у кого есть тарелки? А вы вечером подойдете еще Нет. нет? Как пойдет. Я думаю, что, наверное, нет, честно говоря. А вы где остановились-то? Мы в этот... Урвал, что ли, Артемий? Урвал. мы там рядом, а мы вот на пароме. Урвал. Ну, приходите вы к нам. сегодня. банька сегодня будет там. Проголодался мальчик, да? Ладненько. Все, Всего всем счастливо. До свидания. Пойдем. А, а ты это... чего? Полный рот сказать не могу? Даже не могу сказать. Ну поклонник, поклонник, С вами тогда еще не прощались. Там вечером вроде как хотели, я не помню чего они хотели дать. Пиццу что ли и шашлыки. Я что-то прослушал. А это уже поздно. Это вчера было. Не-не-не. Сегодня будет. Вчера не было. Вчера были эти по морбургеры. По морбургеры вчера были. Замечательная штука, я вам скажу. Я не успел на них. Давай там. Ну, Леш, нас связь тогда. почистили как могли Лодку убрали уже Это... Раз, два, три, четыре Да вы сильно хорошо о себе думаете Я думаю что... Я еще немножко сейчас Не знаю, подойдут они? Нет И там же тоже можно Сносятся, да? Держишься. По-барски? Это, конечно, очень по-барски так, да? Вдоль. Чего поменьше, что не было? по а не было, искал любой вообще. Я уже искал такой, чтобы палатку, встала там у меня. Уже, да. Но, а вы помните вчера, поскольку, уже темнело тихо, я уходил тихо. оттуда. Уже темнело. Я вас другой заметил И я тоже Ну, здоров, народ! Да хорош сейчас! Завтра сгрузится и подвиснет Нормально Ну и как вам вкусный день? Острого не хватает для всех Мы пока общие фото делали Вечером заняли Общие фото уже не забыли Общие фото Фото как фото. Зайдет, зайдет, я его руками заведу туда. Лаврю, поймаете? Армуль, нормуль, нормуль, как здесь и гонщик, а! Отлично. Отлично вошел. Он лучше всех, мне кажется, вошел. хорош. А а торожка. Да, да. да, да. Сейчас распашит вам весь остров. Ничего страшного. Стали. Приветствую? Привет, Алексей. А, я тебя знаю, я тебя точно знаю. Итак, <связать> Это последний премиальный вымпел, который вручается Артему Бабкину. <связать> да, не да, важно. Переозвучим. Все переозвучим. Я уже сегодня путаюсь. Все. Другой стороной. Да. Ура, ура, ура! Основа клуба в сборе. Поздравляем! Так, друзья мои, теперь мы все понимаем, что фестиваль у нас точно удастся Потому что уже по собралась Кто-то еще подтянется Кто-то еще не на воде Кто-то пойдет через шлюзы Мы сейчас встречались с Василием Горьковым двери. Это который Василий ВВГ Вот Принимали его на борт Поэтому тоже наш человек. А он живет, да? Мире, да? Нет, а он живет, живет в Печкова. Есть еще старший боксер, не смог сегодня подойти. Этот человек... Не поэтому... Нет, он мирный, пока не У нас есть тоже, давай... А больше по крафте. Да. Так что клуб состоялся, ящик. Завершающий день нашей поездки на Иваньковское. Артеми уже ушел. Рано утром. Наш островок. Настал день. Очень жарко становится. Солнечная, жаркая погода, штиль. Я даже подумал, что мы пойдем не в обед, образно на базу, а, наверное, ближе к вечеру. Чтобы пожаре не ехать, не собираться. А уже это. Погода замечательная. Водохранилище. Как зеркало. из С Ривер так ты из Мурманска вообще. Ну это почти одно и то же, да? Да, это же сутки Ну ладно, здесь покруче будет. И не надо 500 рублей в сутки. Миш, подожди, кадры офигенные. Да не, они добрые. А где камера? Ну, вот у меня. Ну давай, стрима. А -а -а Мальчик-девочки? Нет, два мальчика. Да, очень крутые собаки у вас. Такие красавцы дадут. Блин, прошу погладить. Держи, Валь. Я боюсь собаку. Да, тут не та лодка. Тут не развернешься. Я где-то берегу поблюдем. Жесть. Тихо, тихо, тихо. Бабочек ловит. Всем привет, Алексей Аату, это я, вещаю в своей командной палатке на небитаемом острове. Сегодня наш завершающий день отдыха на этом водохранилище. Было здорово, замечательные впечатления, много хороших людей, интересных людей, лодки, моторы отдых костерчик у нас тут был с супчиком замечательный кофе михаила прямо супер кофе михаила на его кать помор и еще э, замечательные помор бургеры очень понравились Рецептики я примерно запомнил так что что-то похожее могу и сам придумать чуть позже всем гладкой воды Удачной дороги, прекрасного отдыха, хороших выходных и успешных будущих походов по воде и не только по воде. Чудесная, чудесная погода, да?